После того, как консультант подписывает, новичок подписывает соглашение, его спонсор, его наставник говорит ему. Давайте я вам расскажу, как у нас обычно выстраиваются отношения в нашей структуре между консультантами. Вам это интересно? Да, конечно, это интересно. И новичок с удовольствием э, слушает это. И дальше это выглядит примерно так. Ну, уважаемый Юрий Петрович. Значит, смотрите, вы подписали соглашение с компанией. Вот оно. Соглашение с компанией и стали консультантом компании и моим бизнес-партнером. Сразу скажу вам, что отношений соподчиненности между нами нету. Я для вас не начальник. Я не могу вам сказать, Юрий Петрович, вам нужно сделать это, Юрий Петрович, вы должны сделать то, Юрий Петрович, идите туда. Таких отношений у нас нету. Возникает вопрос тогда, а кто мы друг для друга? Вот как вы думаете? И я задаю этот вопрос, и мне интересно, что новичок ответит. Вот, что в его картине мира? Вот, вот сейчас он кто для меня, и я для него кто? Я выслушиваю его э, ответы и очень радуюсь, когда иногда мне человек говорит, ой, вы знаете, мы, пожалуй, с вами коллеги. Я говорю, да. Абсолютно точно, мы с вами коллеги, потому что мы имеем отношение к одной и той же компании. Мы занимаемся распространением одного и того же продукта. Мы с вами встречаемся в рамках одного и того же офиса. Да, скорее всего, мы с вами коллеги. Давайте мы с вами поговорим о том, какие отношения между нами могут быть, как между коллегами. Вариант первый. Юрий Петрович. Между нами могут вообще отсутствовать любые отношения. Как? Очень просто. Если вы, Юрий Петрович, умеете делать все то, о чем я вам говорил, то есть и самостоятельно искать клиентов, продавать продукцию, обучать их, проводить информационные встречи, выступать на сцене, то я буду только рад, если вы это будете делать самостоятельно. И делаю после этого паузу. Коллеги, это очень важная фраза о том, что между нами вообще могут отсутствовать отношения. Итак, нет отношений. Между нами нет никаких отношений. Почему? Я сразу же выстраиваю между нами дистанцию. Я не говорю, что вот сейчас, вот я на тебя наброшу, и ты у меня будешь под моим руководством куда-то ходить на занятия, бегать, писать, диктовать, читать. Между нами дистанция. Мы, коллеги, если ты достаточно компетентен, если ты достаточно квалифицирован, я не буду навязывать тебе свое присутствие, свою помощь и вообще все, что, чего бы ты ни был навязан. И вы знаете, у многих людей, которые слышат эту фразу, у них знаете, прямо видно, как они с облегчением вздыхают. Ну, слава Богу, хоть тут-то никто не навязывать-то, никто ничего не будет. Но вместе с облегчением слышится и нотка беспокойствия. Как же так? Я же еще ничего не знаю в этом бизнесе. Как это нет никаких отношений? Поэтому после того, как вы сказали, что между вами могут отсутствовать отношения, вы продолжаете свою речь и говорите. Но я вам рассказывал о том, что каждый наставник для своего консультанта может быть именно наставником. И в компании существует такая система профессиональной поддержки друг друга. В сетевых компаниях подчеркиваю. Как вы думаете, для чего она придумана? Тоже мне интересно знать, что мой собеседник на это скажет. Отлично, правильно говорю я. Это придумано для того, чтобы консультанты внутри компании не конкурировали друг с другом. Поэтому наша система устроена так, что мне выгодно вам помогать. А почему мне выгодно? Да потому что компания, помните я вам говорил, выплачивает мне комиссионное вознаграждение за товарооборот, который сделали вы и консультанты вашей структуры. И вот это тоже очень важная вещь. Знаете почему? Ну-ка вот все те, кто сидят сейчас перед экранами мониторов, вспомните, как часто вам приходилось слышать такую фразу. Да, конечно, мой спонсор на мне зарабатывает. Приходилось, да? Покивали головой. Конечно, приходилось. Эта фраза очень опасная для сетевого бизнеса. Она означает, что человек, который эту фразу произносит, он не понимает сути системы, в которой он оказался. А не понимает он ее по очень простой причине, что с самого начала ему не объяснили. И многие наставники, они даже как-то стесняются. Да, я, я зарабатываю на них. Конечно, вы зарабатываете. Так бизнес устроен. Так вот, коллеги, я рекомендую вам, если вы с самого начала... Скажете эту фразу, я заинтересован в том, чтобы вы были успешны. Если вы скажете эту фразу, мне компания платит за то, что вы успешны. Поэтому я заинтересован в том, чтобы вам помогать. Коллеги, если вы эту фразу скажете, я вам гарантирую, огромного количества проблем в отношениях со своими консультантами вам удастся избежать. Потому что эта фраза она легализует ваши отношения. То есть происходит то, о чем мы говорили, формализация ваших отношений. Я вас поддерживаю не потому, что я такой хороший человек и не потому, что вы такой хороший человек и мы так любим друг друга. Нет, я вас поддерживаю потому, что это входит в мои профессиональные обязанности. И я готов на протяжении определенного времени учить вас, как искать клиентов, как продавать продукцию, как проводить информационные встречи. Я вам подскажу, какие книжки нужно читать, на какие занятия сходить. То есть я готов выполнять по отношению к вам роль наставника, а вы будете по отношению ко мне в роли ученика. И в этих ролях мы с вами будем взаимодействовать в течение трех месяцев. Скажите, пожалуйста, вас это устраивает? Очень важный момент – Три месяца мы определяем время. После трех месяцев мы с вами встретимся, обговорим, посмотрим на итоги нашего сотрудничества. Если вы будете заинтересованы в том, чтобы продолжить наши отношения как наставник и ученик, мы с вами продлим наш договор еще на три месяца. До тех пор, пока вы не скажете мне, все, теперь я готов действовать самостоятельно. И в этот самый момент у нас с вами Будут складываться отношения третьего типа. Партнер и партнер. Партнерские деловые отношения. И здесь, что очень важно, ловушка, в которую попадают многие сетевики, они никак не могут отловить вот этот момент, когда нужно уйти из роли наставника, когда ваш партнер уже вырос, у него есть самостоятельное мнение, когда вы его уже немножко раздражаете своими менторскими, отцовскими, материнскими интонациями и словами. Ему нужно дать пространство, чтобы он стал лидером, и вы с ними стали партнерами. Это очень важный момент, и о нем нужно помнить, чтобы не получить потом «ты мне не мать, чтобы меня учить». Помните, мы об этом говорили в начале нашей передачи. Вот сказав... Все это и обсудив стиль ваших отношений с вашим деловым партнером вы закладываете основу фундамент для деловых отношений это очень важно если мы говорим о бизнесе то в основе любого бизнеса должны быть именно бизнес отношения а потом когда этот фундамент когда эта основа будет прочной на этом фундаменте можно выстраивать дружеские отношения. Потом выяснится, что оказывается, вы с вашим бизнес-партнером смотрите одни и те же фильмы, читаете одни и те же любимые книги, у вас дети одного возраста ходят в школу, и у вас одни и те же проблемы. И вы начинаете дружить с вашими бизнес-партнерами. Это нормально, это естественно, и так это и происходит. Но не должно быть, на мой взгляд, наоборот, как это тоже часто происходит когда собираются друзья, родные, близкие, все друг друга любят, все друг друга обнимаются, начинают заниматься бизнесом, ругаются, расходятся, ссорятся и говорят, чтобы я потом с ними занимался бизнесом? Да никогда. Вот чтобы этого не происходило, бизнес-отношения нужно строить именно таким образом. Итак, коллеги, подведем итог. Если мы хотим заниматься бизнесом, если мы хотим, чтобы бизнес да, был эффективен, нам нужно строить Наши отношения в деловом ключе. И помнить о том, что деньги, особенно большие деньги, могут зарабатывать только взрослые люди, которые выстраивают отношения с такими же взрослыми людьми. Благодарю вас за то, что уделили часть своего времени просмотру передачи на MLM TV. Подробнее информацию о том, как следует строить свои отношения в бизнесе, вы можете узнать из книг и видеосеминаров которые продаются в интернет-магазине «Синомати. Книги для сетевиков» по адресу 3 www.sinomati.ru, а также и, главное, в следующих передачах на MLM TV с моим участием. До встречи. Спасибо, Александр. Секреты эффективных отношений в бизнесе нам сегодня раскрыл известный коуч и бизнес-тренер Александр Синомати. В следующий раз в рамках программы «Практикум» мы с Александром поговорим на тему, как эффективно проводить информационные встречи. Не пропустите! Смотрите MLM ТВ, первое в России интерактивное телевидение для профессионалов сетевого бизнеса.